Всем привет! Я сразу прошу вас помочь распространить этот ролик, поставив лайк и поделиться. Потому что тема очень важна и прямо сейчас является темой номер один во всем мире. Но в нашей стране об этом с экранов телевизора молчат. Итак, Международный консорциум журналистов расследователей опубликовал массив документов под названием «Архив Пандоры» — «Пандора Пейперс». Это 12 миллионов документов с данными о владельцах офшорных компаний со всего света. Это результат работы журналистов из 117 стран мира, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов. Там очень много данных о коррупции многих чиновников разных стран. Но мы с вами поговорим о российских жуликах, потому что это буквально наши с вами деньги, украденные и потраченные на роскошную жизнь нашей элиты. Начнем с Константина Эрнста. Бессменный гендиректор Первого канала. Он является бенефициаром офшора на британских Виргинских островах, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров. В конце декабря 2014 года Государственный банк ВТБ предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов. Это почти 1 миллиард рублей по курсу на то время. Под залог ее же собственных акций. Такая простенькая схема. Этот человек входит в список 35, который Алексей Навальный перед своим незаконным арестом составил и передал нашей команде, чтобы мы добивались по этому списку санкций. Это список из коррупционеров и пропагандистов, которые причастны к нарушению прав человека и свобод в нашей стране. Как вы видите, Эрнст, который многим казался приличным, плоть от плоть является частью этой системы. Обычный лжец и коррупционер. И у нас с вами есть все шансы надеяться на то, что скоро для него будет закрыт выезд назад где он сможет тратить на ворованные миллиарды. И мы все с вами должны сделать для того, чтобы и внутри нашей страны ему жилось некомфортно. Глава Ростеха Сергей Чемезов Близкий друг Путина еще по службе в Дрездене. Семья Сергея Чемезова спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей. В том числе яхту и виллу в Испании. Согласно выписке из судового реестра Сен-Висента и Гренадин, яхтой владеет компания с британских Виргинских островов. А офшором, как выяснилось из документов регистра, владеет Анастасия Игнатова, 34-летняя пачерица Чемизова. Кроме 85-метровой яхты, через офшоры Игнатова приобрела виллу стоимостью 8,5 миллионов евро. В офшорах Игнатовой, возможно, скрывается ни одна вилла и ни одна яхта. В архиве нашлось 8 офшоров, бенефициаром которых является пачерица Чемизова. В документах четырех из них была указана стоимость активов — 21 миллиард рублей. Напомню, что Навальный находил также у Чемизова квартиру за 5 миллиардов рублей в самом-самом центре столицы. Видите? Горят окошечки. Это на 12 и 13 этажах расположены гигантские 1400-метровые апартаменты госслужащего Сергея Чемизова и его супруги Екатерины Игнатовой. Любовница Владимира Путина — Светлана Кривоногих. У Светланы Кривоногих, которая является матерью третьей дочери президента Путина, есть оформленная на офшор квартира в Монако стоимостью три с половиной миллиона евро. Документы показывают, что Кривоногих была бенефициаром как минимум с 2006 года. По данным Реестра недвижимости Монако, она владеет квартирой в роскошном жилом комплексе «Монте-Карло Стар» в двух шагах от легендарного казино «Монте-Карло». Квартира и парковка на два автомобиля обошлись в 3,6 миллионов евро. По нынешнему курсу около 300 миллионов рублей. Ранее журналисты обнаружили у Кривоногих долю в Банке «Россия» и другие активы. У нее есть дочь Елизавета, родившаяся в 2003 году. Ее отец в документах не указан, есть только отчество, Владимировна. Взять главы транснефти Николая Токарева. Николай Токарев давний, старинный друг Путина, еще по Дрездену, вот их пропускав здание штази. Номера отличаются всего на одну цифру. Мы с вами знаем, что транснефть Токарева переводит по 120 миллионов в месяц на строительство дворца в Геленджике. Итак, взять близкого друга Путина, Андрей Болотов, надежно скрытый за офшорами, являлся бенефициаром подрядчиков транснефти. За несколько лет по контрактам с Транснефтью и ее предприятиями компания и зятья друга Путина получили несколько миллиардов рублей. Вместе с дочерью руководителя Транснефти, Майей Болотовой, он обзавелся квартирами в элитнейших жилых комплексах в центре Москвы, инвестировал деньги в коммерческую недвижимость и даже стал офшорным партнером владельцев Унижпромбанка, которые впоследствии обвинили в хищении более 100 миллиардов рублей. В 2014 году, когда российская госкомпания Транснефть попала под санкции Евросоюза, дочь и уже бывший зять главы Транснефти, давнего знакомого и сослуживца Владимира Путина по КГБ Николая Токарева, получили паспорта Кипра, входящего в Евросоюз. Дочь Токарева сумела стать киприоткой всего через три месяца после введения санкций в отношении Транснефти. Глава администрации президента России Антон Вайна отдыхал на яхте бизнесмена Сергея Адоньева, владельца йоты и одного из спонсоров предвыборной кампании Ксении Собчак. Стоимость такого отдыха превышает 30 тысяч евро. Высокопоставленный чиновник на яхте олигарха. Это чистой в этой и взятка. На яхте вместе с Вайна присутствовал глава аппарата, друга Путина Чемизова в Ростехе, Сергей Куликов. Он работает с Чемизовым еще с 2000 года. Именно он, по информации СМИ, руководил продажей из картела Алишеру Усманову. Сейчас Куликов возглавляет Роснано. Зять Сергея Лаврова, министр иностранных дел России. Один из лидеров «Единой России», министр иностранных дел Сергей Лавров, высказывался о враждебной Великобритании. Несмотря на постоянную критику Лавровам, Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании. Зять Лаврова, гражданин Израиля, куда он репортировался еще с 90-го года. Их семья прописана в городе Нитанья, наворовали здесь, а потом поехали тратить в свободные страны классический единорос муж сестры заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Из документов офшорного регистра данных Британского реестра юридических лиц следует, что гражданин Израиля Аарон Аронов, он же Сафаниев, является бенефициаром офшора. В 2016 году его компания, через косвенно принадлежавшие российские компании, участвовала в приватизации имущества Москвы. Причем здания доставались ей по цене значительно ниже рыночной. Вице-мэр Сергунина на тот момент отвечала в мэрии за экономическую политику и имущественно-земельные отношения. В частности, за приватизацию, от которой регулярно выигрывал ее ближайший родственник. Компании мужа Сергунины принадлежит 400-метровая квартира в самом центре Вены стоимостью около миллиарда рублей. Золотой квартал в самом центре австрийской Вены – одна из достопримечательностей города. Несколько лет назад комплекс старинных зданий был отреставрирован и оборудован по последнему слову техники и приспособлен под запросы богатейших людей планеты. Аронов и его жена также владели в Вене 600-метровым особняком. В 2015 году их семейная фирма приобрела его за 2 миллиона евро. Около 136 миллионов рублей по среднегодовому курсу. Запомните, 136 миллионов. В 2019 году фирма передала его Ирине Сафаниевой за 3,3 миллиона евро, то есть почти 240 миллионов рублей. А спустя полтора года, летом нынешнего года, Ирина выручила за него уже 8 миллионов евро, то есть порядка 700 миллионов рублей продав компании предпринимателю из России. Более чем двухкратный рост стоимости дома за какие-то полтора года и четырехкратный за последние шесть лет – еще одна труднообъяснимая бизнес-удача семьи Сергуниной. Происхождение средств Ароновой и Сафаниевой на покупку недвижимости в Вене неизвестно. В 2015 году при учреждении компании Аронов указал, что она будет существовать на его зарплату и личные накопления, о которых нам с вами ничего не известно. Впервые о роскошной жизни Сергунина написал Алексей Навальный в своем блоге. Наша команда тогда посвятила семье Сергунинов два расследования. Мы рассказали, что контролируемые Ароновым офшоры через косвенно принадлежавшие им российские компании участвовали в приватизации имущества Москвы. От кинотеатра «Октябрь» до исторических особняков в самом центре Москвы. Причем цены на некоторые здания, что доставались Аронову и его партнерам, были сильно ниже рыночных. В результате одной из этих странных сделок в 2016 году российская компания «Меркурий» Получила от города в собственность три здания, которые впоследствии были открыты гостиницей «Кустас». «Меркурий» через кипрскую компанию в равных долях контролировался двумя офшорами — британских и Виргенских островов. Как следует из британского реестра юрлиц, за компанией стоял Аронов. Герман Греф — президент и председатель правления Сбербанка. Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг, в 2011 году Герман Греф учредил траст в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов. Пока Путин публично говорит о вреде офшоров, необходимости деофшоризации экономики и возврата денег в страну, его давний соратник и коллега по работе еще в Петербургской администрации, главный банкир страны Герман Греф, перемещал свои средства в противоположном направлении. Бенефициарами его семейного офшорного траста были названы супруга Грефа, сын, дочери, а также брат. Учредителями стал сам Герман Греф. Траст формировался из его личных средств. В 2017 году Греф принял решение сделать управляющим и бенефициаром траста, проживающего в Швейцарии, племянника, 24-летнего Оскара Грефа, которому он и передал все активы. Как объясняется в документах, Оскар был подготовлен для управления семейными активами. Он 12 лет жил вне России, изучал бизнес и финансы Великобритании и проживал в Швейцарии. Дальше траст был ликвидирован, а Герман Греф перераспределил все активы в пользу племянника. Тот сперва стал учредителем и единственным бенефициаром траста, куда были переведены активы, а затем должен был сделаться управляющим семейным офисом. Но, судя по схеме в архиве офшорного регистратора, в 2018 году активы были переданы не в Family офис под управлением племянника Грефом, а компаниям другого траста, который владеет близкий друг Германа Грефа, бывший замминистра эконом-развития Кирилл Андросов. Это не полный список коррупционеров, которые фигурируют в глобальном расследовании. Полный текст я прикладываю в описании под этим роликом. Российские государственные СМИ очень смешно реагируют на Пандора Papers. Они рассказывают о певице Шакире, Хулио Иглесиосе, президенте Украины и всех других фигурантах расследования, кроме российских коррупционеров. Очень важно знать эту информацию, потому что все это чистая коррупция. И все это наши с вами деньги. Деньги за границей хранят чиновники, а иностранные агенты — это журналисты, которые об этом рассказывают. Такая вот лицемерная в России сейчас власть. Распространите это видео, подписывайтесь на наш канал и мои соцсети. Мы продолжим рассказывать правду об этих варах. Свободу Алексею Навальному.